Привет, аудитория. У нас в эту субботу UFC Fight Nights. Очередная убойная ночь. Бой в легком весе Дрю Добера против Терренса Маккини. Дрю Доберу 33 года. Это боец ударного стиля. Такой себе середнячок в промоушене UFC. Есть у него динамит в кулаках, что пробовали на себе такие бойцы, как Пола Рейс, Александр Эрнандес. и... Насрат как параст. Присутствуют у проблемы с бойцами более высокого уровня, что показали бои с Исламом Махачевым и Брэдом Ридером. Это из крайних боев. Неплохая удобная ударка, хорошая кардио, есть нокаутирующая мощь в кулаках, но также имеются проблемы в борьбе. Добрый проводит свои бои в основном стойки, но это довольно-таки прямолинейный боец, и его вполне можно читать. Ну, а Торрес Маккини, 27-летний американский проспект, UFC, яркий финишер, резкий, взрывной, разносторонний боец хорошей ударной техникой, неплохой борьбой. Все победы... И поражения у него были досрочные. Ну, поражение было одно, но побед достаточно. там. Он обладает нокаутирующим ударом. ЮСи ворвался с яркой победой, но нокаутировав на седьмой секунде боя это Фриволу. Ну, а после засобметил Фараса Зиаму. Этот бой обещает быть ярким и интересным. И я бы рекомендовал его к просмотру однозначно. Ну, у меня два варианта развития событий в этом противостоянии. У Макини больше рычагов для победы над добером. Ну а учитывая а, то, что в каждом бою Тернс идет за досрочкой, значит больше рычагов все-таки для досрочной победы. Плюс у Макини а, лучше данные в антропометрии больше размах рук, и он повыше своего соперника, что будет ему давать преимущество в стойке. Ну, Партер тоже в сторону Терренса Макини. поэтому тут КФ 2.5, досрочная победа, победа Терренса Маккини вполне адекватный. Ну, а второй вариант это просто досрочное окончание боя с коэффициентом 1.5. Терренс выходит на очень коротком уведомлении, там что-то в районе недели, плюс есть у него проблемы с кардио ближе к третьему раунду. Ну, а Добер проигрывал нокаутом э, крайний раз там, в 2011 году вроде бы. Поэтому, кто не верит в и думает, что добер, ну, Добера получится продержаться до второй половины боя, тот может вполне попробовать поставить просто на досрочное окончание боя с коэффициентом 1,5, потому что ну, Маккини может Повесить язык на плечи в третьем раунде. А Добер тоже имеет напаутирующую мощь и вполне может его досрочить. Ну, а вы же подписывайтесь ко мне на канал, ставьте лайки, пишите свои идеи развития этого боя. Ну, а так, стараюсь делать для вас адекватное видео, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте, до следующего видео, пока.